Я с тобой, Севастополь, ты слышишь, как века перекличку ведут, героизмом и доблестью дышат, и к тебе в ополчение идут. Взять город возможности враг не имеет, хоть атаки одна за одной. Здесь 35-я батарея вступила с фашистами в бой. Два штурма успешно отбили герои, и в третьем насмерть стоят. Чудовищной силы, со свистом и воем на город фугасы летят. И стонет земля, как бы не расколоться, пощады ждет, как чудес». От яростной схватки расплавилось солнце, и лавой стекает с небес. Дымятся руины бедой и печалью, сил не осталось людских. Лишь только один здесь запас нескончаем, мужество в каждом из них. Мы с Херсонес стал последней чертою, свой долг, выполняя святой, защитники землю закрыли собою, как самую прочной броней. В такое поверить не в силах Европа, не может понять и Манштейн, как держится в этом аду Севастополь уже двести сорок шесть дней. Невольно у них возникают вопросы, которых не выскажешь вслух. Так сколько ж отваги у русских матросов, насколько велик русский дух, и сколько у этого города жизней трудно сказать наперед. Известно одно, что во имя отчизны он, умирая, живет.